Не выходит видео на канале, мы уехали в Лазаревское, мы отдыхаем. Видосы будут позже, как приедем, все отмонтируем. Леша он красивый с косичками. Что еще сказать? Я не знаю. Вы просто вышли, посмотрите, это очень круто. Это у нас один день такой. Второй. Да. Но именно прям конкретно такой жесткий. Первый. Ну таких вот нормально. Завтра будет как хорошо, завтра будем уже классно отдыхать, затопило улицы. Ну, блин, так очень... Смотрите, блон, блин. Она сейчас удует У -ху -ху. В нас. А сейчас утром вместе за тобой. Ух, ух, ух, ух, Соленой воде искупались. Да. Ой, не ух, ух, ух, А море теплое, кстати. Да, Слушай. вода теплая. Вода теплая. Настолько что окатила волной. <ах> Пляжей в принципе почти нету. Все смыло прям вообще. До зонтов, до дорожек. Пойдем. А -а -а! Ну и с той стороны это примерно, а -а -а -а! примерно то, то же самое. Honestly, right -so Сейчас покажем, как мы будем добираться до номера. Там прям по воды вообще прям прям ужасно все. Мы сейчас это выложим, да? Да. Круто? <distributed> yeah. Ну мы, вот мы вышли на улицу на 10 мы насквозь сырые. Набережной. Хотя бы когда-то ты увидишь пустую набережную, посмотри, да. народу. Вот мы вот, вот просто по набережной идти, и все в воде. Завтра обещают уже без осадков, 30 градусов. Завтра все круто. Ой. <свы> круто. <свы> Прикольно. Вообще. <свы> <свы> Мы сейчас сели на набережную, и там люди приехали на море. Ну, види, Прям с чемоданами, да. С таких. чемоданами. Блин, неприкольно, наверное, так приезжать. Мне нравится. Хотя бы один раз такой вот увидеть, это очень круто. Мы сейчас придем день, включим себе последнего героя, будем отдыхать, греться. Включим кондиционер. На 35. <сёк> <сёк> <сёк> да. Обычно вон. мы включали на 17, сейчас на 35 врубим. Вон наша улица сейчас будет что-то с чем то просто. Сейчас мы... Так, мы сейчас как раз подходим к нашей улице. Она у нас немножко ниже, чем основной тротуар. И сейчас будет э, понятно, что кайфом будем добираться. Ой, можно как-то видео -то перевернуть я? Нет. Yeah. Сейчас. Ну, чтобы было понятно. Сейчас. Олегорь а, пошли. Про... Ой! Погнали? Погнали. Чтобы было понятно, как мы -мо! Там глубоко! Вот так мы будем сейчас добираться до нашего гостевого дома! Это просто! Дай вперед найдешь? Да, позадь была. На зону. Да, да зачем мне зон? Я уже все открываю. а Прям-прям! -а -а, все! Там просто сигареты я переживаю. Еще. Давай. А чего? Так вот именно что-то... А, вот что ты хочешь. Я думала, типа, зон вообще забрать. Не поднимай ноги, не поднимай. Просто сидим и в воде, потому что ты прям захлёстываешь на а -а себя. <связь> Прикольно. Прикольно.